выразить Нелли огромную благодарность за курс токсичные отношения. Все вопросы, на которых у меня не было ответа, я получила. Первый из которых это почему наши отношения с супругом стали такие скучные, монотонные. Все равно что день сурка. Ой, уже было невыносимо в этих отношениях. И ответ я получила. Это от того, что нет развития. То есть я как-то еще пытаюсь развиваться, какие-то курсы прохожу, там с телом все равно работаю, но супруг как бы застрял на одном уровне, и поэтому буду стараться его двигать в направлении развития. Вот. И второй вопрос, почему такие токсичные отношения? Это я поняла, что самое главное это у меня Токсичное отношение с собой. Ой. Этому, конечно, есть причина. Буду работать в этом направлении. Еще раз спасибо большое, Нелли. Побыть в твоем поле это вообще бесценно. Благодарю всех. До новых встреч.